особенно люди, которые имеют отношение к науке, к искусству, к тому, что делает этот мир пролонгированно лучше. Самая главная проблема, это препятствие, которое вам делается системой, обязательное препятствие, которое делается системой, это некоторое безденежье. То есть минимум-минимум, на санитарный минимум хватает, а все остальное нет. И как не бейся, как ни крути, ничего не получится. Это проверка на вшивость, проверка, наверное, своей идеи. Если ты пройдешь этот тест, значит твоя каста воинов по-прежнему имеет право находиться выше купцов. Но если ты слезешь со своего предеста, и то же самое сделает большое количество людей, то на момент подведения итогов каста купцов скажет, смотрите, они все свои права отдали добровольно, о чем вы говорите. Они дали добровольно, они поменяли право быть ученым на право быть купцом, значит, соответственно, купечество априори выше. И, и при, при следующей перезагрузке мы будем иметь совсем другую систему. Купечество будет стоять на третьей позиции, а воины превратятся в солдафон, то есть в управляемое, в управляемое пушечное Наемников. мясо. Жизнь ⁇ это мир, в котором наука развивается только тогда, когда она выгодна. Это развиваются те отрасли науки, которые впоследствии принесут деньги, а те, которые, причем быстрые деньги, а те, которые не принесут деньги, не развиваются. Это когда фармакология вырабатывает только те лекарства, которые порождают еще десяток болезней, чтобы еще десять таблеток продать и так далее. Вы хотите жить в таком мире? Ну так держитесь, будьте стойки. Сейчас специально купцы сейчас рулят, да, купцы рулят к, сожалению, к сожалению, купцы рулят. и поверьте, это не чья-то подлость, это просто эксперимент такой, мы должны выдержать. Все воины в этом мире должны выдержать вот этот прессинг, в том числе и испытание безденежных, и испытание верности своей идеи. А это очень тяжело, обрастая земледельческими связями в виде там, домов, детей, мужей, жен, оставаться верным своей идее и не иметь возможности их накормить. Не сдавайте своих позиций, не, своих позиций, не падайте до озлобления ситуации. Да? Безденежье это испытание, это всего лишь испытание, насколько ты сможешь быть. Если у тебя жена, семья и все вот такое вот прочее, они перевешивают все остальное, настолько перевешивают, что ты можешь забыть про свою идею, про свои мечты студенческие, про цель свою самую наиглавнейшую, да? и сказать, ну ладно, цель потом, сейчас вот детей надо вырастить, в институт, туды-сюды, да, вот это вот обязательно. А потом уже я. Да? Вот когда у тебя такие мысли в голове появляются, то ты начал проиграть. Когда ты начал действовать согласно подобному мыслям, ты проиграл. Но фокус наш, в котором мы живем, который мы обсуждаем на каждом занятии, заключается в том, что все люди, принадлежащие одной касте, все с друг с другом незримо связаны. И если падает один, это моментально отражается на всех остальных. И соседу твоему воину тоже начинают почему-то меньше и сосед твой, ученый, почему-то не получает грант, только потому что один из связки упал до уровня земледельцев, обнулил свое сознание. А обнуленное сознание, как правило, да, это определенная цена времени, за которую, которую, которую ты можешь реализовать в этом мире. Чем ниже каста тем ниже цена твоего времени. Потому что человек уровня земледельцев может продать только свое время, а человек уровня воинов и свое, и всех нежележащих, которые ему подвластны. Соответственно, когда человек допадает уровня земледельцев, он имеет только ту оплату, которая положена в этом мире, которая зафиксирована на уровне этой касты. И он, чего удивляться, что он не может заработать больше? Не может. И все остальные вместе с ним не могут. Падает цена кастовой стоимости во всех смыслах. Деньги это всего лишь эффект, который показывает эффективность продажи твоего времени. И иногда стоит немножко подождать быстрые продажи своего времени за те деньги, которые тебе предлагаются, увеличить свою бытийную массу настолько, что цену времени будешь назначать ты.